За тихой рекою Березовой рощей Распустится первый Весенний цветок И я загадаю Желание попроще И перекрестившись Взглянул на восток Окрасится а небо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 И станет спокойно и сладко, как в детстве, Когда обнимала меня моя мать. Молитва святая слезами прольется Христовой любовью, исполнится грусть, И в этом мгновение. Душа прикоснется к великой вселенной.